Всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кналакигай, и портфельчик у нас в плюсе, сегодня шикарный день, все растет, вчера мы увидели еще один импульс на повышение, сейчас мы немножко корректируемся, но некоторые криптовалюты, некоторые альткоины до сих пор продолжают расти, и давайте сегодня разберемся в текущей рыночной ситуации, посмотрим, что интересного нам сегодня рынок преподнесет. Итак, что касается long-short коэффициента, шорты по-прежнему преобладают, но немножко количество шорт аккаунтов снизилось, то есть вчера было 50... 55% процентов, сегодня уже 53 процента, но все-таки они преобладают и чем больше шортов, тем больше топлива для дальнейшего повышения, а поэтому чем больше рынок шортят, тем естественно мы дальше полетим вверх. Итак, вчера мы увидели небольшой импульс а, на повышение, то есть мы пробили, закололи немножко скопление Я говорил, что данное скопление служит как раз таки областью сопротивления для цены То есть если мы пойдем выше этого скопления, то у нас можно сказать, что рост подтвердится Но как видим, мы его пока что только закололи и о дальнейшем росте говорить не стоит Но тем не менее, немножко сценарий поменялся То есть до этого я предполагал движение примерно к значению 37-38 тысяч долларов И потом повышение, то есть давайте нарисую, что я имею в виду. Мы с вами вчера предполагали отсюда возникновение головы и плеч, откатное движение вниз, потом движение вверх, возникновение здесь линии шеи и, естественно, образование фигуры смена тренда – голова и плечи. Но мы немножко ушли дальше вверх, и теперь я предполагаю то же самое, но немножко под другим наклоном. Я теперь предполагаю движение к уровню 40-42 тысячи. Откатное движение и отсюда уже пробой линии шеи Трендовая линия нисходящего тренда у нас пробилась Естественно, это хороший знак, но этот знак может быть ловушкой для лонгов Поэтому я пока что не спешу что-либо лонговать Это может быть ловушка Поэтому в идеале нам нужно дождаться именно вот это вот откатного движения вниз до уровня 40-42 тысячи Потом движение вверх, потом пробой линии шеи И только потом уже можно говорить о росте Сейчас о росте говорить нельзя Причем мы видим импульс практически без коррекции И это довольно странно Что еще хочу сказать? Кстати, помните, мы 21 января предполагали разворот, поскольку в 20-х числах каждого месяца происходит что-либо значимое. Допустим, вот 21 июля у нас произошел масштабный разворот тренда. В итоге, в этот день, 21 июля, мы увидели очень сильный дамп внезапно, но буквально через пару дней мы все-таки увидели данный разворот тренда. И в итоге разворот случился примерно 24-25 Января, 24 января, насколько я вижу То есть каждый раз, когда вы, вы видите на графике 20 число, вам следует насторожиться Если мы падаем, то вероятнее всего произойдет разворот Если мы растем, то вероятнее всего произойдет коррекция До 20 чисел остается буквально 2 недели И внимательно следите за 20 числами То есть 17 по 23-24 число Учитывая то, что мы сейчас растем, возможно мы увидим восходящее движение до 20 чисел А уже в 20 числах мы увидим коррекцию Коррекцию вниз Итак, давайте рассмотрим старичков XRP у нас просто шикарно растет Если я немножко отдалю график То это просто отличный шикарный рост Открою недельный таймфрейм Мы выросли, давайте посмотрим насколько Выросли максимум 64 64% Сейчас мы немножко скорректировались И рост составляет 55% То есть это просто шикарно для XRP Естественно, в данный момент мы находимся на... Локальном уровне сопротивления, даже это не совсем локально, это прямо хороший уровень сопротивления, и можем отсюда откатиться, как мы вчера и предполагали. Но XRP определенно нас... Радует. Дэш находится на опять-таки значимой области сопротивления, которая находится в данном месте, и есть интересный фрактал на Дэш, который я опубликовал в Телеграм. Вот, обратите внимание. То есть я взял за основу движение, которое было слева на Дэш в прошлом, и поставил фрактал, естественно, в наше время. Очень получилось похоже. Каждый актив имеет свой характер движения и свою структуру. То есть я взял за основу структуру Дэш и просто подставил фрактал. В итоге здесь мы видели импульсное движение вверх, потом Коррекцию, потом импульсное движение вверх. И теперь происходит ровно то же самое, только в более больших масштабах. Если я открою недельный таймфрейм, то вот движение вверх, движение вверх, движение вниз, движение вниз, коррекция вверх, коррекция вверх, движение вниз, движение вниз. Тот же самый небольшой закол. Потом движение вверх, движение вверх, вниз, коррекция, вниз. Далее вниз, коррекция вниз И мы сейчас находимся, как мне кажется, вот в этом месте, вот в этом скоплении И скоро, вероятнее всего, начнется у нас рост То есть я считаю, что рост на дэш и пробой глобального максимума – это всего лишь вопрос времени Криптовалюта Polkadot Цена здесь находится на довольно сильном Уровне поддержки и круглом уровне поддержки В районе котировки 10 То есть вот мы здесь видим многочисленные отскоки Это не логарифмический график 10 это круглое значение И мы находимся около 10 Поэтому в принципе здесь хорошая возможность Для набора данного альткоина Криптовалюта Матик Здесь мы находимся в скоплении Не назвал бы я данное место хорошей точкой Для набора естественно данного альткоина Поскольку мы находимся практически на глобальном максимуме Но у нас происходит поджатие Поджать себя глобального максимума И вполне вероятно, что мы увидим в будущем, естественно, пробой глобального максимума В ближайшем будущем Криптовалюта Гала Мы здесь прогнозировали еще в данном месте понижение Образование нисходящего треугольника И э, движение к цели в районе 0,15 В итоге цель полностью реализовалась И потом мы уже присматривались к повышению А, к сожалению, здесь не было сигнала на повышение Здесь просто цена сразу улетела вверх Поэтому я не успел поймать это движение Но в итоге цена у нас выросла примерно нас практически 100% Но опять-таки напоминаю, что сейчас заходить опасно, поскольку мы находимся на уровне сопротивления Который вызван пробитием нисходящего треугольника Поэтому будьте готовы к коррекции на галле Что касается эфириума, мы все еще находимся на уровне Фибоначчи И на круглом значении 3000, поэтому можно ожидать здесь откатное движение В принципе, то же самое мы вчера с вами проговаривали, образование здесь головы и плеч пробой линии шеи в случае, если это произойдет, и дальнейшее движение вверх. Итак, давайте сделаем покупку ежедневную по проекту, который начал с 1 января. Напоминаю, что я инвестирую с 1 января по 100 долларов каждый день в криптовалюту. И сегодня я буду убирать между Адой Карданой и Полкадотом. Давайте посмотрим на графики. В принципе, Полкадот У нас здесь есть просадка во сколько? Примерно в процентов. На Аде, что мы видим на Аде? Здесь мы видим просадку примерно... Также в 60%. Ада у меня уже есть, и Ада сейчас находится на очень сильном уровне поддержки. В принципе, если вдруг цена пойдет на понижение, то у Polkadota потенциал для понижения еще есть. Поэтому, скорее всего, я выберу АДУ поскольку здесь ниже идти некуда, только если мы пробьем уровень поддержки. Поэтому я выбираю АДУ Торги, базовая торговля. Ада. USDT. Окей, okay, Маркет. 100 долларов. Купить, подтвердить. Вот все мои активы, опять-таки я их каждом видео вам показываю. Вот мой портфель, не помню, в ли и вам в начале или нет, но вчера я забыл. А вчера я заметил, что мне не хватает одной транзакции на биткоине, 100 долларов я забыл добавить в транзакцию, поэтому добавил, и в итоге вот all-time profit, плюс 5% или плюс 200 долларов. Итак, друзья, рост у нас есть, но будьте осторожны, поскольку этот рост может оказаться ловушкой. На рынке часто происходит такое, что трендовая линия пробивается, люди заходят без какого-либо подтверждения тестирования трендовой линии. Заходит и в итоге их всех бреют, дальше на понижение и возвращается в диапазон нисходящего тренда Такое может быть, поэтому лучше дождаться все-таки подтверждения, естественно, восходящего тренда Тестирование пробитого уровня сопротивления, пробитой линии тренда И потом уже только входить в рынок Будьте осторожны с этим ростом Хоть ситуация на рынке позитивная, но сохраняйте трезвую голову. На этом, друзья, наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на телеграм-канал, там я публикую все свои покупки. Подписывайтесь на этот канал. ссылочки все будут в описании. Ставьте видео палец вверх. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте. И всем пока.